Распространите данный видос друзьям, чтобы много людей знали о моем канале. Спасибо. Приветствую всем дорогие друзья, с вами я, вы на канале Artium Move. Пора продолжаем проходить симфлигшн. Инди хоррор на пока. Это перезалив перезарив видоса потому что я уже вчера снимал третью часть э, этой игрушки прохождения, но к сожалению там маленькое разрешение все очень сильно лагало и поэтому видос удалился а тут нельзя к сожалению загрузить его, поэтому как бы сказать тот момент как я выбрался из подвала через зеркало и попал в пентаграмму какую то там вырезался естественно и мы сейчас может быть, <с> это может что то может что-то произошло мы проходим немножко заново только не тему подвала а чуть по новой теме тут так да. вот Я обновил рейвера, юнтел и видео поэтому в принципе некоторые игрушки нагать не будут и лучше на фпс, можно сказать, немного, в некоторых. Да. Так, подвал, М -м, это я все проходил, естественно. Да, это и все проходил. Но, к сожалению, ну, даю видос, потому что там было плохое разрешение на 640-480, не понял почему-то. Сейчас уже нормально. ⁇ Легало очень сильно, естественно, я не захотел это выпускать на свой канал. Типа, какой смысл? Показывать вам плохой контент, ужаснейший ролик чтобы вы его смотрели я в этом смысле не вижу так приближаемся к финалу игрушки можно сказать так тихонечко тихонечко возможно это финальная часть но скорее всего нет скорее всего еще будет четвертая и возможно пятая часть О, ролик естественно понимать было <свеч> я испугался тихо тихо тихо это было страшно что мурашки по коже пошли твои нет нет. да да да да да да да тихо тихо. тихо, тихо не надо, ну, Пожалуйста. да да не Нам, кстати, нужно найти останки девушки, да? Да. До... Ну, номер два. Просто неожиданно вышло. Все, в подвал не идем сразу. Валим отсюда. Так, тут никак, да? закрою всякий случай то у меня что-то причувствие плохо а так тут я тоже проходил друзья я просто забыл что это именно здесь да это момент тоже проходил за кадром а, позже я вам скажу как только дойду до момента на который мы тогда закончил запись, я вам сразу скажу. Так, да, таблетки я помню, смотрел, Тут что-то говорилось, сейчас она что-то не хочет говорить. Вот сейчас бы я бы закричал. Вот это не было. Ну, бедные соседи будут. Да, вот фотоаппарат. Взять с собой. А, давайте черт почитаем. вы только что взяли фотоаппарат. Ладно. Да. Переключитесь в режим съемки, нажав на кнопку C. Окей. В режиме съемки можно делать снимки. На фотографиях обычно отображается то, что невозможно заметить просто так. Если вы не знаете, что делать дальше, сделайте снимок. Возможно, так вы найдете подсказку или верное решение вашей проблемы. У камеры бесконечный запас картриджей. На раскиданные, но раскиданные по миру упаковки могут напомнить вам, что самое время сделать снимок. Окей. Так, тут нужно сделать снимок. Пом. Все, да, и теперь берем ключ. Да, это очень странно. Это... Как то возможно? Ну, блин, во-первых, это игра, во-вторых, это ора. Понормальщик. Тогда можно задать вопрос, как мы телепортировались сюда. Ну, на это я ответ не знаю. Толку Так, кассета. Время разговор с журналистами, представителями гражданами просто в этом заметил, что этот проблем сейчас смотрит сквозь пальцы, правда агрессоры. агрессии. Все ситуации жертва больше не испытывает любовнических нападающих. Мы знаем, что любовь может. Мы вроде это читали. опять это очень странно. Так-да-да. Да, да. ну, Во-мого чего тут. А, типа именно вот этот. Да? Чтобы начать. Сказать. Like да, согласен, хватит бухать. Зош, второго образ жизни. это хрена, наверное, сама поранилась. Я ничего не делал. Понимаете? Я ничего не делал, сама. Так, тут, короче, ничего не открыть страшно, можно. Пока же на этом моменте как я крыски остановился. Открыл дверь, что-то там где-то проснулся, оказался и все, и на этом я закончил тогда игрубец. Но мы не заканчиваем, естественно. Мы не заканчиваем. Зачем? если мы только начали так все закрыто а теперь мне страшно потому что тут я еще не был дальше не проходил а типа телепортировался обратно что-то ну вот да так ясно М -м. У нас просто пэш на так задумано, Ам... не знаю, даже подумала так и не что открылось, так ладно. Не будем обращать внимания на всякие двери. Так, вот это. А. Где кошла? Она теперь Что это такое? О, можно почитать, да? Так, давай читаем. Рука помощи. 101 Pinewood Road. Pleasant Falls. Вашингтон. 99909. Телефон 202-555-0167. 7 октября 1989. Уважаемый мистер Мишес Пауэлл. Программа работы с населением ведет свою деятельность Pleasant Falls уже более 10 лет. Наша главная задача – помочь помочь семьям в трудном положении. Обычно мы помогаем с ремонтом дома, а не в дальнейшем обслуживании. Нам написал ваш ныне друг и рассказал вашу ситуацию. Скажу сразу, мы были очень тронуты и решили сделать капитальный ремонт вашей собственности по адресу 17-й бердрай на сумму 79 миллионов долларов. Это почти весь наш годовой бюджет, но мы прекрасно понимаем, что ваша семья, как и другая, нуждается сейчас в этой помощи. На следующей неделе мы вышли к, вашу, к вам в нашу бригаду для проведения первичного оценки. Мы не требуем тратить на ваши собственные убережения. Мы надеемся, что мы тоже пассивно вложите сюда на предприятие. Ваша потеря сильно тронула нас, и мы надеемся, что хотя бы эти новости скрасит ваше нынешнее положение. Служение Мэдис Мэншэнн, основатель. Ясно. Прочитал. Таким голосом. Так, вот. Что-то открыть? А Гэри Фэмили? Что-то короче на английском. Так что тут скажут? Тут ничего, может, можно снимать. Все-таки Куплинум был прав, он говорил, что открывая каждую дверь, э ты встречаешься с Крематой. скрипотой точнее, и тебе ты пыкает вот сюда. Значит, нам не нужно ничего там открывать, просто идти до конца коридора. Дальше там получится. Окей, ладно. Что за монстром был? Если какой-то. Или все-таки Так и должно было? Сама бы открылась? Алло Девять. Что девять? Восемь? семь шесть пять четыре три два один так мне это не нравится еще один телефон звонок шипение но уже со словом 9 Первый был у подвала когда видео не записалось опа она прямая была сейчас мне подскажешь надо сфоткать еще раз так э, нет размытая фотография значит не надо не то чего не открываем двери это что духа Че за жертва? За укладыванием. Так, тут что? Ой. Нет ничего, такого нет. Тоже какая-то штука. Так. А, дадим бой бытовому насилию. Во время разговора с журналистами представители ГПБН, граждан против бытового насилия, заметили. Но эту проблему часто смотрят сквозь пальцы, правда, агрессора. Такие ситуации жертвы обычно испытывает любовные чувства к нападающему, а все-таки заставили это А мы знаем, что любовь может влиять на восприятие действительности, поэтому такие дела всегда требуют вмешательства со стороны. Но в конечном итоге спасение жертвы дело рук в первую очередь самой жертвой. Часто агрессор страдает от или нет психологических расстройств. Наш городок не такой уж и большой, и мы все должны присматривать друг за другом. Если вам или вашим знакомым нужна помощь, вы всегда можете обратиться в представительство ГПБН. Ярмарка с темным прошлым. Все мы слышали о старой ярмарке в горах. Они все знают о темном прошлом, скрывающемся за конящим фасадом. Раньше туда стекался народ со всей округи, пока там не произошло нечто ужасное. В 60-х годах в той местности пропал целый автобус со школьниками. Некоторые родители винили в этом работников ярмарки и подожгли ее. Несколько работников погибло, родители посчитали свои детей отмещенными. Только после этого стало известно, что автобус попал в авариюще на пути на ярмарку и упал в ущелье сток. Говорят, что часть ярмарчного юности еще живет в горах не очень тяжело от Их в этом как-то глупо винить. Мой редактор не дал мне разрешения на дальнейшее расследование на месте бывшей ярмарки. И где-то в глубине души. Неблагодарна. Просто помните, что вместе нет оправдания. Окей. Вместе нет оправдания. Да блин. Точно не скрывать двери я забыл. Ладно. Не учимся на своих ошибках, так сказать. Вообще никак не учимся. Угу. Ну ладно, сейчас. Сейчас все будет. <как> Пять коридоров. персонаж не можем делать мы что ноги сломаем Все, больше ничего не скрываем не хочу там еще один же страшно очень страшно не знаю что это такое смысл что такое не знаю что это такое короче разработчики тут больше не заморачивались просто сделают такие коридоры опа сделать снимок надо да? собой куда идти? Сюда, да? У, так, а там что есть? Нет, туда не пойду. Рассказано свидетели, значит, идем сюда. Все закрываем. Вообще не могу даже дернуть ручку. А. надо да. А. Ну, зуб есть а все цель фукул на детеста тихо тихо тихо тихо тихо уйди оттуда человек поум Так, воспоминания помогают нам понять историю. Воспоминания можно открыть, взяв посох современности. Все забранные воспоминания можно посмотреть на папочке. Это мы знаем, это этом мы проходили. Что, что дальше в Хойере будет? Как будет развиваться Ты только не делаешь, что пьешь, ты нужен мне. Я люблю тебя так сильно, что мне не слов. Ты не понимаешь, порой пугает. мне пугает. Нужно между забудешь им боль. Какие-то бормотания перед каким-то пробуждением. Окей. Допустим. В принципе эту игру можно было бы пройти за 2-3 видео, если бы они шли 40-50 минут. Но такие видео называются стримы во <с -2> в прямом эфире, если бы... не люблю делать именно ролики большие. И поэтому делаю по 20-30. Так. Мы в подвале. А у нас воспоминания же, по идее, вроде появились, да? А, ну... а мы отчитали? Да. И женщина открой. Спасибо. Зачем мне позвали заперто? Потому я не выберусь. А, кстати, зеркало нет, я только сейчас заметил. Да. Капец, вот уровень внимательности Артем. Так. Так, на мяч. начнем с мы ходячий фонарь <смех> персонаж не, не просвечивается кто плачет там? -а -а. шиза персонажа шиза так, а мы это не прочитаем, и снова я не хочу это читать. Там очень много написано. Сюда. О, картина. Нам точно сюда. Или нет. Сейчас, значит, уже... Да. Прячься, прячься, прячься, прячься Быстрей Мне кажется Я что-то слышал Кто-то идет Ау А Ладно, ну, прилезай Ложная тревога Ложная тревога картин здесь было пишите в комментариях была ли это здесь картина я не помню так ничего не подсвечивается может опять спрятаться зачем от кого мне покажите от кого прятаться помню камин был не тут вообще М -м. так останки мы нашли зуб Нет, не принес типа нам нужно волос искать что-то говорилось про зубы и волос или типа все как бы шихай спайт она что-то не что она Думаю, что светая, чем. Ничего... Ага, должно быть, ну точно. А, погоди. Спрятаться, ну. А, радио все. Нет, не радио. Я слышу, что кто-то ходит. Игра криповая, честно. О, холодос. В холодоссе спрятаться? А! Я думал, в холодосе спрятаться. Ладно, так вылезай, что-то под стол залез. Как будто она тебе поцелом, столом не найдет под таким. А если не найдет, я офигенный. Опа, нож. Не зряешься, не убьешь. Можно от взять, пожалуйста. Показать текст. Блин, зачем, ладно. Охранное агентство, Всевидящее ОК, 7-6-86-й. Уважаемый Гэри Райан Паут. Мы хотим выразить наши самые искренние символизование по поводу вашего сына. Мы все доедели его во Всевидящем ОКе. Стараемся поддерживать наших сотрудников во время и после тяжелых жизненных неурядиц. В этом я вам и пишу. Надеюсь, это письмо хоть на Толику поможет вам в столь трудной ситуации. Ваш контракт дает вам право взять 10-дневный оплачиваемый отпуск в связи со смертью члена семьи. Я поговорил с начальством, и они согласились дать вам 20-дневный оплачиваемый и 6-месячный неоплачиваемый отпуск с сохранением контракта. Я знаю, что этого недостаточно, но надеюсь, что данная сумма хотя бы покроет дальнейшие расходы поможет вашей семье. А также хотели бы оплатить все расходы, связанные с похоронами, похоронами. Прошу, вышите нам счет, и мы обо всем позаботимся. После того, как все финансовые вопросы будут улажены, вы можете оставаться в отпуске столько, сколько вам нужно. По вашему возвращению мы снова впишем вас в рабочий план. Еще раз примите мои самые искренние соболезнования, немедленно обращайтесь. Всем понадобится что-либо еще. С наилучшими пожеланиями Шейн Макфарлэйн. Окей, я прочитал... Мне кажется, можно было тихо читать. Так и тача. Фу! Сейчас немножко. словил страх. Пять книжечек можно открыть. А, типа такие книжечки. Типа открытки Прикольно. Так мы оттуда прошли а вот. Так, я. Yes. Так, это письмо. Опа, что такое? А, что-то швейная машинка наверное на по уроку уроки я. А -а -а -а -а. показать текст еще один о господи не, давайте почитать не будем но а слишком большое можете нажать на паузу и прочитать сейчас хотите можете нажать на паузу прочитать да. так М -м -м. стикеры а текстурки не прогружены типа как-то не прям смотрели видео Куда пряться? Куда пряться? Куда пряться? Прячься. Стрель. Ладно, друзья, давайте на этом закончим. А здесь продолжим сразу отсюда, в следующей серии продолжим проходить этот хоров. Всем был артем вы были на канале Артем, Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии по этой игрушке. Скачать вы можете по ссылке в описании. Всем до Всем пока-пока.